Ну Саня, выходит. Саня, Саня, рассказывай давай, как у тебя впечатление это первое, Саня? Ага, покушали, ага, сходили. все, охеренно было почти. Саня, а, а чё почти? А зверь только... убегал от нас, ага. Не туда бежал, что то куда мы шли. Чуть от нас. Саня, Саня, а как обед-то у Саня? обед вообще шикарный был, ага. Вот я бутылочки просто... не хватало, да? мне кажется, бутылочки Нет, с бутылочкой не это нельзя, короче. Не доверяю не пока я настолько, чтобы, блядь, вы с ружьем Да, хоть минералку было, бутылку из-под водки наливать. Делали либо вид, что пьем. Морщились бы. Ну, да-да-да, так только-только. Для виду хотя бы там. Саня, еще-то пойдешь? Нет, Саня? Да. Пойдешь, да? Ага, вот такие надо ботинки брать себе. Зимние, охотничий, да? Зимой-то ладно, в них еще может быть нормально, наоборот тихо будет. Ну а это. На рыбалку, да? В этих на рыбалку будешь ходить? Да, на рыбалку в них, ага. Вот будет. Так, а вот на шапку. Эта штука была ого вообще. Ивана не было, блять. Я вкатал, он не ни котелок, не котелок. А Ивана есть котелок? Он же говорил, что-то тоже же брал. Ну-ка, вот эту палочку на взять и смерить глубину сходить. Пойду смеряю. Так, ну что, мы закончили, короче, обед. Обед, да? А Зверя то, то ли будем сегодня бить вообще? Осталось добить бы зверя. Клюква рогатого. Да, ша у нас же путевка только на зайца с лесой. Крупно рогатого зайца, короче, ага. О, что я, ребята, скажу. Глубоко, да? Ну, метра полтора. По грудь, больше, По грудь, грудь а? ага? По грудь нормально. Глубоко. Туда. Должен ротан выжить, да? Надержи, да, паук. То только вот надо это, ротану, этому надо вот спауть больше таких почаще да сделать, и почаще делать. Такая... А? не это не это смотри не вот так вид не режут а именно эта часть депятки меня Но только я... в обратную сторону режут Меня тоже только в обратную. и то даже в обратную не резу ну, где сап... я... он эти сапоги взял пойдемте ну здесь а потуша ага, лед чем там был не намного все равно чуть больше провалимся мне кажется да так вон там же там же вон кабан короче был -то. там все деревья перетованы их... обтерты саня а ну, и не пойдет посл... а? зверя там немерено пойдем туда два пальца правее солнца. Ага. Что, зачем паук так просто неси да, ну сейчас, сейчас будет три пальца должно смещаться, добавлять пальцы а то солнце полуходит надо определить смотря куда солнце поворачивает так ладно еще надо же добычу заснять потом да Саня? да да да добыча тоже должна была короче пообедать уже все ну, ладно, все должна на нас выходить короче Иду, короче, в загоне. Кто-то стрелял. Наверное, удачно, неудачно. Сейчас поглядим, выйду. Оп! Какой молодняк кто-то. Оп! Ну, сразу видно, Михаил гнал. Зверя-то полно. Оп! Какой-то охотник стоит, вдаль смотрит. Наверное, неудачно у него все-таки стрельба была. Кого-то смотрит. А, это походу начинающий охотник Саня. Точно начинающий охотник Саня, этот да, убил тут. По кому? Убил? Он попал, она, блять, уже накуркнулась, бля, он соскочил, а вторым не попал. И это, а где бежал-то хоть? А вот оно вот так вот бежал. Ох этих лис! А старый, вот, наверное, сюда его, Саня, Видите, ну как оно, есть? Саня, Саня, как там а, оно? Бля, ощущение прям. Первую это, вон там, выбежало вот так. Еще лиса была? Что ли? Да, она отсюда вот такой. Большая такая, она крупнее даже, чем ты, короче, завалил. И вот А я вот. завалил все таки Ровно, короче, к Витальке, Ахар побежала. А у меня там кустики, я не стал стрелять. Витальке позвонил, сказал, она вот так бежит. Блять, ну это уже выскочило, короче. Санин, давай кровь смотреть. Бля, он по-любому должен попасть, она блядь, не вот Где бежала-то? А вот она вот ровно туда забежала, вот, вот выбежала. И куда-то вот так туда ебануло. Куда? А вот вроде бы как сюда. Вот так вот, это Саня, начинающий охотник. Начинающий же, начинающий только. Не, я слышал, что 16 работает. Угу. Блять, ну по-любому должен был, по-любому. А первый раз где стрелял, где она а? кувыркнулась-то? да, где первый раз стрелял, где кувыркнулась. Так, она слушает, где-то... А? Блять, где-то тут вот, короче. Он говорит, это была лиса. я по лисе стрелял. А большую к тебе, короче, туда рванул. А я сразу заеду. Вот, вот, Михаил-то в загоне был. Они один не видел, чтобы они по. Это не с твоего загона, это оттуда она вот. Не, какая разница. Я только разворачиваемся, она оттуда вот так долбанула. Давай, где она кувыркнулась-то? Давай. Следственный эксперимент проводим. Вот здесь, а вот где-то вот тут. Да здесь это уже второй раз, говоришь, стрелял. Нет, вот здесь вот сюда вот А где? Иван звонил, ага, звонит, где там это, рассказывает, Нет, где магазин. Вот, вот, вот Слышу, здесь. блядь, Саня, бах, блядь, бах. Вот сюда второй раз я шмалью. А первый-то, первый. Первый, а вот первый Пер перед дорогой. Вернее, после дороги. Давай смотреть первый где. И побежала туда, да? На солнце. Вот вот. Два пальца, как мы хотели идти, вот два пальца как раз вон туда куда-то побежал. Ну, грифу, да, говорит. Чё, говорит, кого стреля... А, кого говорит, ну стреляйте, Блять, говорится, заебали воняют. А ну и здесь где-то, ага. Ты, блядь, никакой, бля. Да. Не, ну бывает Саня всякая. Но она же не от не от испуга. Она ну как не тебе крыло. рассказать? А? Как бы тебе рассказать-то, вот когда перед ней стрелишь, она запросто может кувыркнуться, ну, может быть перед ней... Сложно, когда раз ты и сдрожишь, ты Ну, не глядь, мой Михаил, это же глядь, это ощущение было, короче. Не, ладно, на тебя выскочил. Выскочил вы на Витальку опытного. Он уже всего перевидал. И вот сейчас стрелял уже смотрел, смотрел бы, я вообще ничего нету Объявляем. А вообще... Кабанчиком Кабанчиком много изрыто, да Ох и листа, да. Третья лиса уже Третья, четвертая получается Одна-то то, что это самое, но нельзя здесь добывать, поэтому она не добывается. Даже у меня, блять, отстоялся, лучше будет зоне, блядь? А? С косулей У Нету тут вообще зверя. Нету, Нету. Они все погибли. Огромно. Видите, он не убил с первого, выстрела. Саня, красивая, хоть нет? А там, там -то норы были, да? Ну бугор-то вот на краю леса. вот Саня, так сказал, и чем Саня, дул. 5,6 кто такой по лисе стреляет, <с да? <с где там Феттер? Вот. Где-то вот. Феттер 5.6. и Вот мы стреляли сегодня по лисам. Вот тут вот тут. Вот. Пуля тут вот. Тут. Пуля по лисам. Еще Феттеру. Вот. По лисам. Мы не виноват. Грубо, бы, короче, заряжен, то что по лисам, блядь. Не виноват ему, что тут лис много. Но. Стреляли, стреляли не ну, Саня, убежала, да, похоже? раннего ну, Наверное наверно перед ней ага. ничего страшного У нас зверь хитрый ну ничего саня бывает но первый, а, первый раз еще ничего сюда ну, Ой, сюда но все и да, саня снова. ну расскажи как она Рыбакон. бежит там михаил гонит как я короче стою ага михаил гонит Для... не души короче нет Хуя да. за меня сзади выбегает леса, убегает к витальке. Виталька там ну, по телефону разговаривает, да, как выясню. не Короче, я уже, уже Не знаю, как сейчас. Виталька, блять, ее не убил. Мне кустики, короче, мешали. Я ее заметил. Так-то бы убегал. ты двух взял бы сегодня. Да, она да, к витальке. и лесу. Не-не-не, я потому и не стрелял. Потому что кустики, это я понял уже. Все, стою дальше, жду, короче. Смотрю, ага, вот она выбегает хрясь по ней блять она ну не знаю что там но, короче блять умная короче, как в матрице короче блять от всех картечин увернулась, короче зараза такая вторым не хрясь догонка, а уже блять она вообще мощная короче Саня, Саня, что будешь ружье покупать сами надо брать ружье ага самая мощная. Короче. Саня, Саня, легальная или нелегальная? А вот это, бля, легально, только легальная. Только буду официальным охотником, да? Да, блядь официальный. А все, Михаил, Да, все, десять минут осталось батарейки. Так, ну ага, иду сготовили, тут чайник у нас греется. Так, у Витальки еда. Да, ну, еда я уже, ага, <съем> Саня тут тоже сосиски детские хавы. <съем> а, у меня гречка. Ну, просто гречка без мяса. Ага, с поднизу, с поднизу там, ага. Чай у него не очень будет. Говорит, не крепкий, любит. Разбавленный. <съем> это вот, <съем> это, вот это у вас чай-то. Да? Видишь, какой черный, не Чёрный, видно. Чёрный, но... да, ну. Крепкий какой, крепкий. Вот, Шары на лоб лезут да? А, шары лезут, а -а -а. да. -а. Рассказывай, да. Вот их не чайки Даже можно дно там увидеть, прочитать. А у меня вода настолько суровая, что она вон уже сразу еще, только налита, уже темно.